Так, сейчас, добрые друзья мои, с вами Ростей Мобилиалов. Я сейчас покажу, как зарегистрироваться в Омега ПРО. Итак, вы получили ссылку от своего вышестоящего спонсора. Значит, первое, что вы делаете, вот здесь вот пишите свое имя. И здесь, ну, если мы выберем, давайте Россию. 7. И пошло 9. Там, там, там, там, там, там, там. Так, окей. Потом... Пишите здесь username свой в этой стороне. Вот. Какой вот будет юзернейм? Ну, Петрович, допустим. Окей. Okay. <coughs> а вот здесь вот смотрите. <coughs> Select security question. Uh, создайте свой. Uh, выберите свой uh, секретный вопрос. Они такие вот, смотрите. Ваше первое место работы. Вот. Или город, где вы работали, да? What is your uh, favorite movie? Какой ваш первый ф... фильм, по-моему, да? Я так понимаю. Любимый фильм. What is your uh, pitch name? Это какая у вас была кличка? Ну, кличка, допустим. Кличка у меня в детстве была рубль. Вот. Рубль. Ru... Вот так напишу. Один рубль. Вот. Здесь мы пишем почту. Указываем почту. Там, значит, какую там mail. Gmail. Обязательно Gmail. Лучше Gmail, да? Gmail.com com. Вот. Неважно, какую вы пишете. Так. Здесь пароль. Пароль должен быть обязательно первые э, буквы, большая заглавная, потом буквы маленькие, потом идут цифры, а потом идут символы там крестики там э, и так далее так далее запятые вот эта система безопасности вашего актива как только вот это вы сделаете нажимаете и у вас вы высветится вот впереди такая вот э, табличка и на ней будет у вас э, транзакци... транзакционный пароль который вам нужно сохранить обязательно сохранить и где-то у себя оставить в стороночке да, сохраните где-нибудь. Для чего? Потому что вам это нужно будет после, когда будете делать финансовые операции. Туда, сюда перекидывать эти деньги и так далее. Надеюсь, все понятно, действуйте.